Мы находимся на кладбище Физули селени Кюрдляр, старое кладбище, можно сказать, можно сказать что древнее кладбище. Большинство могил, конечно же, разрушены вандалами, что и ожидалось, но какие-то сохранились. Вот это та самое кладбище, где похоронены мои прадедушки. И Аллах Верды, Имам Верды, Аббас. Это их имена моих прадедушек. Мой дедушка в возрасте 99 лет. Умер в Баку, похоронен тоже в Баку. Вот. И здесь есть бойцы азербайджанской армии, которые погибли. Первой Карабахской войны. Вот это один из них. Вот один из наших бойцов. Из этого селения. Азербайджанские турецкие флаги. Вот, вот это место его э, захоронения. Из нашего селения множество бойцов, солдат погибли. И память о них чуть дальше мы вам покажем. Установлена табличка с фотографиями погибших односельчан во время Карабахской войны. Вот, вот наше селение. И вернее то, что осталось от построек. Пойдем дальше, посмотрим, есть ли здесь какие-нибудь могилы, которые сохранились. это кладбище кладбище моих предков большинство могил разрушены большинство какая блин то победишь на как вы заметили большинство могил просто разрушены. вот в таком виде видите Могилы Раскопанные Почему копали Могилы, кого там искали Зачем Это на совести оккупантов? Вот видите, один из могил Которые просто копали Достали тело Что там они искали, зачем копали Непонятно И разрушенные надгробные камни Вот видите это не единственная могила, которую раскопали Есть еще другие Вот дальше, видите вот. Еще там есть могилы Почему-то их копали Кого там искали Непонятно И большинство, можно сказать, что 90% надгробных камней Все они разрушены Вот еще одна могила. А почему их копали-то, вы не знаете. Брала буня не казубла, на инчхарду была, бурдан. Непонятно, непонятно, почему они копали могилы и доставали от ты до тела. Ну, скорее всего, для того, чтобы уничтожить азербайджанский след в этих местах. Скорее всего, из-за этого они копали могилы. Вот один из свежих могил. Даже не свежая. Это, это могила погибших в первой, по Карабахской войне. Видите, щиряли усеинов. Просто восстановленные, это не свежие могилы, просто восстановленные могилы. Вот. Но почему-то большинство могил, они просто разрушены. Я вижу только одно единственное объяснение этому. Это, это для того, чтобы уничтожить азербайджанский след на этих местах, как будто бы азербайджанцев тут никогда и не были. Поэтому они разрушали все это дело. Вот все, что вы видите, вот это все надгробные камни. Майхатносельчан. Вот, вот видите. Все это надгробные камни. Вот это очень старые могилы, где ну-то нет ни надписей, ни фотографий ничего нет, просто вот надгробный камень и все но свежие, ну более-менее свежие, прошлого века так скажу, да, советского периода они ну, вида, все разрушены вот видите одним словом вандалы, вот никак не могу больше назвать, как вандалы вандалы единственное изучили уцелевших могил. Вот. Есть, конечно, уцелевшие, но большинство, большинство разрушены. Там, где-то находится могила моего дяди. Пойдем посмотрим, если их, конечно, найдем. И могила моей сестры. Вот она. Аббасова, севда, малечказы. Моя старшая сестра, которая была. Которая покинула нас в совершенно маленьком возрасте. Тоже от Теймура, моего дедушки. Установлена вот этот камень. Ну, тоже сломано. Тоже сломано, к большому сожалению. И рядом вот эти камни, это вот, э, настолько я помню от рассказа моего дедушки, вот именно на этом месте захоронены мои предки. Захоронены, э, захоронены. Мой, мой прадед, то есть отец моего деда, Имам Верди, Аллах Верди, Аббас, вот они все здесь захоронены, но их надгробные камни вот выглядели вот так, видите, вот таким образом. Тут как ни надписи, ничего нет. Вот с таким врагом мы имели дело. Все, все, что им попадало под руки, под руки, все разрушали, вплоть до могилы моей маленькой сестры вот видите вот это надгробный камень моей сестры тоже разрушенный и где-то тут должен быть могила могила э, моего дяд дяди. я не знаю где а я задумал габринтаптен атера Приблизительно, вот это вот могила моего дяди. Приблизительно. Но ну, не точно, потому что все разрушено. И точно ничего не можем сказать. Но судя по а, архитектуре, что ли, по материалам, заметно, что это э, свежая могила советского периода. Поэтому приблизительно вот это и есть там могила, где сохранена мо дядя. Как я вам сказал ранее Большинство могил Как этот, допустим Видите Почему-то их копали И доставали тела И вот так покидали Вот видите Вот так Таким образом Зачем копали могилы Непонятно А это надгробный камень моей бабушки, Аббасова Зегря Гурбангзы, от его сына, от моего дедушки, Теймера, память установлена. К сожалению, могила разрушена, вот это вот та самая могила, где была моя бабушка, полностью разрушена. Вот я не знаю, зачем разрушить могилы. Вот взяли и все разрушили. Это тоже было разрушено, вот мы его только что... Восстановили, поставили. ну Более-менее так. С моим братом Теяр. Аббасов Теяр Садайола. Вот это моя бабушка. Так же, как и все остальные надгробные камни, она тоже была разрушена. Это могила. Вот могила моей бабушки. Сейчас мы поедем дальше в зело. Посмотрим, что осталось от наших домов.